Всем привет! Вы на канале Путь к Истине, и с вами Максим Гончаров. Вы никогда не задумывались, насколько верны те умозаключения ученых, которые сделали множество физических открытий? Например, открытие электрона. Сейчас принято считать, что электрон является наименьшей частичкой электричества, а также он имеет отрицательный заряд. Но, досмотрев данное видео до конца, вы убедитесь в том, что такой частички как электрон просто не существует и поэтому он не имеет никакого отношения к электричеству. Для того, чтобы в этом убедиться, давайте же узнаем, что такое электричество. Для этого обратимся к гениальному человеку, доктору технических наук, профессору, почетному профессору кафедры электромеханика Московского энергетического института, заслуженный деятель науки и техники лауреат государственной премии СССР, почетный академик инженерной академии и Академии электротехнических наук. Все эти достижения принадлежат всего одному человеку – Игору Петровичу Копылову. Казалось бы, такой человек об электричестве должен знать абсолютно все. Но в своем интервью на вопрос «Что такое электричество?» Копылов произнес следующую фразу. «Сказать, что такое электричество?» Мы до сих пор не можем а на вопрос что такое заряд копылов также отвечает оно трудно поддается четкому и определенному определению не кажется ли вам что очень странно слышать такое от человека который посвятил буквально всю свою жизнь работе с электричеством но самое интересное в том что такое говорит не только он например в школьном учебнике по физике за 10 класс на 243 странице написано «Нельзя дать достаточно удовлетворительно краткое определение понятию электрический заряд». А ведь этот учебник издан под редакцией двух профессоров Николаевой и Парфентьевой и рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации. Получается, не только один Копылов этого не знает, но и все остальные ученые – вместе с Министерством образования. Так что же такое получается? Мы активно пользуемся электричеством, но не знаем, что это такое. Для того, чтобы понять, почему же так происходит, предлагаю заглянуть в корень проблемы и переместиться в конец 18 века. Именно в это время английский физик Джозеф Джон Томпсон в результате своего проведенного эксперимента пришел к выводу о существовании отрицательно заряженной частицы, то есть электрона. Смысл его эксперимента следующий. К катодному лучу, который представляет собой поток электрического тока в вакуумной стеклянной трубке, Томпсон поднес магнит, после чего катодный луч начал притягиваться к магниту. При смене полюсов магнита катодный луч от него начал отклоняться. Томпсон предположил, что поток электричества себя так ведет потому, что оно состоит из мелких отрицательно заряженных частиц, которые в дальнейшем получило название «электрон». Таким успехом можно было присвоить отрицательный заряд ножницам, ведь они тоже притягиваются к магниту. Ну да ладно. Конечно же, выводы Томпсона здесь полностью ошибочны. Отклонения катодных лучей происходили совсем по другой причине, и сейчас мы эту причину рассмотрим. Поэтому попрошу быть максимально внимательным, так как сейчас начинается самая интересная часть данного видео. В 1820 году Ханс Кристиан Эрстетт открыл, что проводник, по которому идет ток, вокруг себя создает магнитное поле благодаря чему этот проводник может как притягивать, так и отталкивать, впрочем, как и любой другой магнит. Чуть позже французский физик Андре-Мари Ампер это подтвердил. Он обнаружил, что параллельные проводники с электрическим током, текущими в одном направлении, притягиваются, а в противоположных отталкиваются, подобно двум магнитам меняющие свои полюса. В дальнейшем такое явление получило название «Закон Ампера». В опыте Томпсона все происходит по такому же принципу – катодный луч, который является потоком электричества, создает вокруг себя магнитное поле, и как любое вещество, обладающее магнитным полем, оно имеет свойство притягиваться к другому магниту и отталкиваться от него. На практике мы прекрасно это наблюдаем. Как видите, используя официальные научные данные, отклонение с катодными лучами очень легко объясняется. И даже не надо придумывать никакие электроны. Но господин Томпсон не знал, как объяснить это явление. И поэтому ему пришлось внести в физику несуществующую частицу, электрон, и присвоить ей несуществующий отрицательный заряд. Именно Томпсон повлиял на то, что физика начала разделять все частицы на положительные заряды и отрицательные заряды. Кстати, есть еще один очень интересный факт. Томпсон изучал катодные лучи в лаборатории своего знакомого Вильгельма Рентгена. Сам Рентген был против открытия электронов, так как считал выводы Томпсона ошибочными. Рентген прекрасно понимал, что никаких отрицательно заряженных электронов не существует, так как он занимался исследованием катодных лучей 10 лет и за это время никаких электронов не обнаружил. И благодаря катодным лучам он открыл X лучи, которые в дальнейшем назвал в свою честь рентгеновские лучи. Но Томпсон никак не мог угомониться и настаивал на своем. После чего рентген запретил Томпсону посещать его лабораторию и проводить в ней какие-либо опыты с катодными лучами. А ведь Томпсону за это дали Нобелевскую премию. И я вам скажу более. Лауреаты Нобелевских премий, чьи открытия прямо или косвенно связаны с электроном, их целое множество. Нильс Бор, Хидеки Юкава, Макс Планк, Отто Штерн, Поликарп Куш и так далее. А теперь задумайтесь, а стоит ли доверять Нобелевскому комитету? Здесь возникает еще один вопрос. Сознательно ли Томпсон вместе с Нобелевским комитетом направили физику по ложному пути? Ведь закон Ампера в то время физикам был хорошо известен, но его почему-то все Проигнорировали После всего вышесказанного становится понятно Почему современная наука не может дать понятию электричество А все потому, что в нем заложен несуществующий электрон Ведь если объекта исследования не существует То и определение дать таким понятием невозможно Только посмотрите, во что Томпсон превратил современную науку Физики утверждают что электрический ток – это внешние электроны атомов металла, которые плохо удерживаются в самом атоме, и поэтому отрываются от него и свободно блуждают по проводнику. Но химики утверждают полностью обратное. Внешние электроны атома прочно удержаны на своих местах, и поэтому никак не могут быть оторваны от атома так как именно они отвечают за валентность и химические связи с другими атомами. Такое противоречие может быть только в том случае, если физика и химия несут в себе несуществующие законы или частицы, в нашем случае это частица электрон. Кстати, есть еще один не менее интересный пример. У химиков частицы разных зарядов образуют химические соединения. В то время как у физиков частицы разных зарядов аннигилируют и уничтожают вещество. И снова мы видим противоречия между физикой и химией. Такие противоречия возникают потому, что в основе этих наук лежат несуществующие отрицательные и положительные заряды. И таких примеров целое множество. Складывается впечатление, что эти науки изучают совсем разные вселенные при том, что проблемы друг друга они стараются не замечать. Современная наука пытается идти вперед, игнорируя несоответствие и противоречие, которое сама же и создает. Подводя итоги, мы приходим к тому, что частица электрон, которая имеет какой-то там заряд, это больная фантазия господина Томпсона вместе с его положительными и отрицательными зарядами. Ведь все вещества на Земле электронейтральны. Здесь также стоит понимать, что несуществующий электрон породил огромное множество ложных открытий в науке. Мы пришли к неправильному строению атома, поскольку в нем присутствует несуществующий электрон. Мы придумали неправильное объяснение химических соединений, в основе которых лежит все тот же несуществующий электрон неправильное понимание электричества и так далее. И в эту ложь нас будут загонять все глубже, пока мы сами из нее не выберемся. Поэтому я вас очень прошу показать данное видео друзьям, знакомым, родственникам, так как об этом должен знать весь мир, так как человечество должно идти вперед с истинными знаниями, а не топтаться на одном месте с теми знаниями, которые сто лет назад нам навязал лжеученый. Ну и в завершении я очень прошу вас подписаться на канал, ведь следующее видео будет еще интереснее. Ведь только вместе мы дойдем до истины. Вы были на канале Путь к истине, и с вами был Максим Гончаров. Пока!